Измерение полной тьмы. Привет. Это я, Окси. Я тоже уже восьмая серия софтеча. И в этой серии я снова хочу заняться бейсфлокрафтом. Да. А именно я хочу выполнить несколько очень важных достижений. Во-первых, хотелось бы построить пьедестал, чтобы не сам заряжался, а также сделать портал в Бенив. Если честно, я не знаю, как описать это измерение. Но... Нам туда надо сходить. Из-за двух руд: Аквамрина и Черного кварца. Итак, во-первых, нам нужно крафтить пьедестал. Он крафтится из камня, из ямы шоготов, из шаду гемо, и с королем перла. А он получается путем пережарки руды. Королю мой. А она крафтится. Из камня. И королем гемкластеров. Насколько я знаю, чтобы получить эти штуки, нам нужно найти роду и добыть ее. Да, логично. А как делается у нас телепорт Бениф? Ага, он делается на алтаре. Из записывал крафта. Из -за этой демонической души. Или что это вообще такое? Не знаю, как перевести. Темного забора. Порох. Угольная пыль. Но это все просто. Камень. Из ямы шоготов. И телепортер. Пустой. Или скорее шаблон телепортера. Да. Он делается из кучи бронзы, олова, меди. Дальше из какого-то бладорба кровавого. И еще одного королем перла. Да. Темный краситель и угольные блоки. Значит, нам нужно два королем перла, как минимум. А что это такое? Это делается на алтаре. Еще одного королем перла. Угу. Понятно. Нам нужно три. Три короля перла. Хорошо. Хорошо. Потихонечку будем делать. Ко мне тут пришел слайм. Не знаю как. Не знаю откуда. Давайте его лучше убьем. Мне нужны слаймы у меня дома. Как дома? На базе. А я тут решил сделать супчик. В котле. Он по идее должен вариться. Прямо сейчас. Да? Отлично. Для зуба три параметра натришны. И можно использовать его и, например, какие яблоки. Все будет отлично. И не надо таскать кучу разной еды. А что можно сделать со слизи? Слаймовые его ботинки. Погоди, если я правильно понял, они блокируют ровно нападения? Надо проверить. К тому же у нас хватает слизи. Давайте сделаем их. Но ну, если проверять ботинки, Тут только с высоты. Да, это, если что, гора. Около нашей базы. Наша база где-то там. Давайте. Фу. О, это очень круто. Это очень круто. Вау. Блин, это классно. Еще можно так быстро скакать. Вау. Это лучший способ передвижения. Пока что. Блин. Мне нравится. А пока плавится медь для нашего телепорта объенив. Можно ходить мир монстров. Возьму вот эти сети. И пытаемся поймать душу из монстров. Да. Надеюсь, у нас получится. Надеюсь, мы выживем. Я и забыл, сколько здесь. И здесь очень много. Давай. Давай. Не получилось. Не повезло. Ладно. Сделаем еще. Чик, чик, чик. Делаем сразу 8 сеток И идем обратно Давай, Давай. О, отлично чик. Нормально Берем душу и свариваем А теперь самое время отправиться в болото Зачем? Чтобы найти корольную пёрлу Точнее вот эту руду Она свалится только в болотах Ну еще в океанах Но в болотах сказать проще Намного проще. Да. Ближайший болото вот здесь. Путь не близкий. Ну и что? <музыка> вот и наша болото. Теперь пошли искать короля. Зд Здорово. Там вроде никого нет. Ладно. Лучше пойдем отсюда. Три часа Три чертовы часа искал труду Я только сейчас понял, что она по-другому ищется Что она везде тыгафероспектра Но кто знал Наконец-то Мало Погоди О, Нам придется кучу такой же накопать Чтобы у нас было достаточно гемов М -м Ладно, ладно, не паникуем Последнее Нам хватило О, я испугался Сначала Пошли домой Блин, а прикиньте как это все выглядело бы с шейдерами Давайте включим по приколу Да, только это займет немного времени Потому что сборка очень тяжеловесная О, все Если честно, я ждал лучшего Такое на самом деле Из-за этой травы Которая на земле вовсюду Это выглядит не очень Но в принципе можем оставить Если вы хотите Напишите в комментариях, оставляйте шейдеры или нет. А я их пока выключу. Потому что это некрасиво. Так, ладно. Давайте делаем руту и сразу же плаваем ее. И, ребят, я только что заметил, для крафта вот этого Бадорва нам нужен алтарь второго тира. Второго уровня. У нас алтарь первого уровня. И я не знаю, я не знаю, как его улучшить. Я немножко прогулил, и я понял. Чтобы пробрить алтарь, нам нужно скрафтить такие руны. Одного типа. Нам нужно 8 блоков таких рун. Можно самую дешевую скрафтить. Там без разницы. И для их крафта нам нужен такой бладорб. Чтобы его сделать, нам нужно поместить кровь в кровавый алтарь. Потом провести ритуал и получить кровавый орб. Это камень. В принципе, довольно просто. Начинаем убивать. Брать кровь из пальца. Чтобы наполнить алтарь кровью. И кладем камень. О, это было быстро. Неожиданно. Делаем так еще кучу раз. И у меня тут плавится гнилая плоть. По идее, он должен превратиться в кровь. Да. Правда, этого мало. Надо еще. Так. Кровь есть? Э -э, вроде то Да. Все. Блок крови. О! Из него можно сделать такие же ботинки. Будем знать. Кладем кровь в кровавый алтарь. И продолжаем убивать. Брать кровь из пальца. И ждем, пока штука превратится. Блодок готов. Забираем его. И пошли делать первую руну. Забираем. О, Бладор остается. Отлично. Я сделал все руны. Даже одна лишняя получилась. Ну и ладно. Выкапываем здесь круг алтаря круг, ставим руны и пойдем делать алтарь второго уровня. Теперь давайте даже так сделаем на всякий случай. И теперь берем наш король перл и ждем, пока он переработается. Все. Теперь выкладываем крафт телепортера, точнее его шаблона. И ничего не работает. Я вроде все правильно сделал. А, да. Вроде на месте. Так, я понял, что я перепутал. Я положил угольную пыль вместо темного красителя. Ну ладно. И теперь шаблон телепортера готов. Даже перл остался. Но в крафте телепортеров бенив есть одна проблема. Вот она. Калитка из темного дуба. Казалось бы, все просто. Просто темный дуб и палки. Но у нас темного дуба нет. Единственное место, где я его видел. Вот она. Около болота. Но нам опять туда. Да. Ладно, я не буду это монтировать. Просто вот так вжух. И мы уже тут, быстро. Ладно, рубим побольше, и больше не возвращаемся сюда. Делаем, делаем калитку. И вроде бы у нас уже все есть. Так, выкладываем предметы на алтарь. химическая душа, калитка, порох, угольная пыль, камень, и конечно же шаблон телепортера. Теперь берем наш некрономикон, и... С шифтом. Эм. Так что? Овцы? Овцы меня атакуют? Что? Постой. Что? что? Демоническая овца. Что происходит? Что, что происходит? Эм... Эм Это стрёмно Это стрёмно Эм Она пытается жечь корову Она подожила корову эм. Главное, чтобы там пожара не было Давайте убьем их лучше Чё? Эм Чё? пожалуйста. Это сверх странно. Он не превратился, да? Еще и все предметы пропали. Странно. Странно. Так, сколько нужно энергии? Тысяча. У меня всего 500 было. Ребят, чтобы проводить ритуал, нам нужно было 1000 единиц потенциальной энергии. У меня было всего 500. Ладно, пройдем еще раз. Жаль, что пьедестал не сделал еще. Надо будет его сделать потом. Ну, что ты смотришь, а? Так, не баловаться. Черт вы статуи. Опять? Сколько можно-то? Это уже не смешно. Итак, дубль. Дубль два. Минус корова. Ну, плюс телепортер. Встановим телепортер сюда. Около портала обмира Пусть здесь будет стоять. Итак, я вроде подготовился, пора идти в этот страшный мир. Я, я боюсь сюда идти, потому что он очень опасный. Не а не телепортирует? А, пока им надо было. И вот мы уже тут, в Бенифе. Факелы не работают. Так, здесь без света никуда. Темнота убивает, причем очень быстро. И давайте еще на всякий случай поставим метку портала. Мы здесь можем заблудиться. И чтобы проще найти книги ресурсу, точнее, черный кварц и аквамарин. Нам нужно куда-нибудь выкопаться. В какую-нибудь пещеру. Опа, пещерка. Итак, как я уже говорил, в пенифе без света никуда. В прямом смысле. Темнота здесь может убить. Довольно быстро. Поэтому нам надо все освещать. И ходить лучше и аккуратнее. Страшно. Ну ладно. Будем надеяться... Ну, лучше с факелом. Будем надеяться, что мы найдем какие-нибудь ресурсы. Опа. Черный кварц. Напомню, это одна из нужных оруд. Из минифа. Его нам нужно добыть побольше. О, еще черный горц, я его пропустил. Так, я решил прокопаться наверх, чтобы найти аквамарин. Еще одну нужную мруду. Здесь довольно большая пещера, надо быть аккуратнее. Так, а. это обычный зомби. А, не такая же большая пещерка. Так. Что? Об этом я и говорил. Тень, ходячая. Вот она нас может убить. Стрела схакивает. Тихо, тихо. Ты че шипишь? Я тебя убавлю. Ть -ть -ть -ть. Какого черта? Она просто взяла и телепортировала меня. В общем, я нагулялся по гнифу. Я прошел гораздо дольше, чем видели. Я просто не хотел это показывать. Наверное. Прямо даже посмотрим. Я думаю, добудем все нужное следующей серии, это будем заканчивать. Да, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, ну и вступайте в группу УК. А с вами был Оксю, и восьмая серия софтеча. Пока-пока. Твой ходбор.